всем здравствуйте всем отличной недели хочу поблагодарить за донаты которые пришли в последнее время мне очень приятно пользуясь этим случаем хочу сказать вообще на самом деле я давно хотела иметь кнопку не знаю обращали ли вы внимание или нет на кнопку супер спасибо под видео там где мы смотрим количество лайков либо дизлайков есть сердечко и в этом сердечке есть доллар кнопка называется супер спасибо и вот на днях она у меня появилась то есть не я ее устанавливаю и она есть не у нее всех сам youtube решает кому ее ну, так скажем дать или не дать вот. и я долгое время хотела и думала когда же все-таки youtube мне ее даст в чем ее фишка мне так кажется, что для тех, кто живет на территории РФ, конечно же, у вас нету ни спонсорства, и вам, наверное, не будет видна эта кнопка. Вот. Но если вы все-таки смотрите через VPN, мне кажется, что она у вас может отображаться. В чем ее суть? Суть заключается в том, что это нечто аналогично донатам. То есть, нажав на эту кнопочку, да, вы можете, там, если я не ошибаюсь, 4 суммы, э, начиная с 2 э, долларов, потом 5 и э, по нарастающей, потом там 10 либо 50. Вы можете выбрать э, любую из 4 сумм, можете взять самую минимальную 2 доллара, вот, э, нажать на нее и э, как бы совершая покупку, да, таким образом вы делаете э, донат единственное что это оплата там будет проходить через карту и списание, по-моему, идет через Google Play. Поэтому, возможно, те, кто живет на территории РФ, еще расскажу. у вас, наверное, такой э, возможности не может быть. Но э, у всех остальных, да, кто хочет перевести донат, и раньше думали, как же э, сделать так. И, ну, э, мне приходилось оставлять реквизиты, да, Теперь это делать не нужно. Вот, если вы хотите, можете нажать. И э, при покупке... Я там понимаю, так цветные моджи должны быть, да, то есть за 2 доллара там более простой моджи, там за 10 более дорогой. Так вот, если вы отправляете эту сумму, да, то в чате, то есть в комментариях, да, ваш комментарий он будет как-то выделен и по-моему отображаться через кроме выделения цвета да, там по моему как-то видно будет что вот вы сделали ну отблагодарили через супер спасибо вот кому интересно можете попробовать мне будет очень приятно сразу скажу, что способ оплаты, это вообще не мой, этим занимается YouTube через эту кнопку, и он, по-моему, если я не ошибаюсь, удерживает 30%, вот, поэтому с той суммы, которую вы переведете, я, в принципе, получу 70%. Ну, не в этом дело, а вообще сам процесс, что вот то, чего я хочу в контексте нашего сегодняшнего с вами расклада, да, я это получила. И давно хотела, как-то вот уже подзабыла, и вдруг на днях увидела, и я так обрадовалась, не знаю почему, хотя, в принципе, многие могут не видеть. Ну вот, можете попробовать, да, разок. Вот, и, по-моему, даже там я смогу увидеть, ну да, конечно же, если это в чате будет отображаться а, выделенным каким-то текстом, да, что вот вы а, отплатили а, через а, а, супер спасибо, а, я смогу вас а, лично поблагодарить, ну потому что я буду видеть, кто это, вот, как-то как так сегодня. Так, значит, позиции, сразу скажу, приходят на канал новые люди, которые не знают, и я какие-то вещи уже, ну, устаю говорить, вот, но для новых людей это, для новых подписчиков важно. Значит, по поводу тайм-кодов, да, тайм-коды есть под видео, это один момент, да, то есть... Нажмите на кнопочку под видео еще, вам откроется, вы увидите тайм-код. Это один момент, тоже нажимаете, сразу попадаете на свою позицию. Второй момент, мне кажется, это, ну, для меня это, конечно, само собой разумеющееся, потому что я, скорее всего, этим занимаюсь, да, для людей, которые не на тест технологии. Наверное, непонятно. На ленте воспроизведения есть некие такие, если вы курсор наведете, вы видите некие главы, они называются, да, отрезки. Это тоже э, позиции. То есть, если наведете курсор, вам покажут первая позиция, вторая, третья. Так тоже можно. Вот. Это по поводу позиций и тайм-кодов. Меня попросили сделать следующий образ, чтобы я камешке поставила далеко, потому что, как мне сказали, энергия перебивает и сложится. Сложно э, определиться с позицией. Вот. Э, ну, кому, кому важно вообще, да. Хотя на моем канале я всегда говорю: не важна позиция, а важна информация. То есть с каждой позиции можно взять э, что-то одно, и многие из вас так смотрят. Ну, как говорится, хозяин барин, если важно, важно. Меня попросили, я сделала. Мне кажется, вот такой, э, такое расстояние оно будет. Э, поближе подвинуть. Достаточно большой, да? Значит, первая, вторая, третья позиция. Голубой, красный, зеленый камешек, чтобы нигде ничего не фонило. Вот, выбирайте. Расклад мы сегодня с вами будем делать про мечты. Что хочет э, исполнить для вас вселенная. Так, у меня как у лакошей начали трястись руки. Что это такое? Какое-то новое, новое состояние. Вот. И, конечно же, в описании под видео есть... Э, Посылки мои услуги, э, все, что связано с моими услугами, вот и э, стоимость моих э, курсов. Можете перейти посмотреть. Мне кажется, достаточно времени. Так, отодвигаем. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, э, колоды Таро Небо и Земля. Кому интересно, посмотрим сначала, какие мечты вы хотели бы, чтобы исполнились. Покажет одну, одну, покажет три, три, посмотрю, неважно сколько. Итак, какие мечты вы хотели бы, чтобы исполнились вы? Ну, четверка жезлов, смотрите, праздник, да, праздник, что-то такое стабильное. Вообще хочется даже никакого то праздника, а здесь хочется позитива, хочется легкости, хочется каких-то, знаете перемен в плане того, чтобы это было как-то вот позитивное и проходящее. Такая, знаете, вот как будто бы в одни ворота зашли и в другие ворота вышли. Как некий такой портал, да, и вот я вышел из того состояния, в котором был находился, и э, хотел бы попасть в какой то другой. Вот то, куда я хотел бы попасть, причем это те двери, которые для вас э, закрыты. То ли это по вашему мнению они закрыты, то ли еще времени пришло. Вот здесь что-то такое. Вы хотели бы, чтобы открылись какие-то двери. Вот. Для кого-то это может быть действительно э, касается тема, Отношений, хотелось бы как-то вот более стабильных, более серьезных. Здесь не про брак, а скорее всего больше про сближение, постоянство и некое сожительство. Кто-то, может быть, хотел приобрести недвижимость, кто-то хотел бы, может быть, переехать. Для кого-то здесь мечты связаны с каким-то отдыхом, знаете, вылазку куда-то на природу. Также здесь, может быть, мечты связанные с тем, чтобы поехать в гости, да, либо пригласить к себе людей как-то вот вместе отпраздновать отдых. Отдых от того, ну, знаете, как некий, некая такая передышка, некое такое вот временное отстранения, возможно, от трудностей, от сложностей. Ну вот здесь как будто бы привал, вот такой некий привал, но он должен быть позитивный. Это знаете, когда мы поднимаемся в гору с рюкзаками, да, все такие э, уставшие, спотевшие, вдруг видим такую небольшую э, полянку, либо э, выступ, где можно э, перевести дыхание и пойти дальше. Это не конечная точка, да, но вот здесь как будто бы такой вот временный... Временный привал, он вам здесь как будто бы необходим, он должен быть позитивный, либо, знаете, как-то вот просто с друзьями собраться, поговорить, там, я не знаю, вокруг костра, как-то там под музыку, Но вот здесь такое, знаете... Причем как-то вот парами собраться, что ли, э, не в одиночку, а вот в парам, как, как, как пионерский лагерь какой-то такой, знаете, разбить какой-то лагерь, да, и вот вечером под луной, вот... Э, под музыку, под гитару, как-то вот так э, расслабиться, да? Здесь вот прям желание э, расслабиться, отдыха. Еще с чем связаны ваши э, мечты? Для кого-то реально аркан умеренности будет говорить о, о том, чтобы э, как-то, знаете, вот все наладилось. Вот такое ощущение, что хочу, чтобы все наладилось в жизни, чтобы фоново это вот так было... Э, спокойно но при этом знаете чтобы это не было болотом а вот какое-то оживление да какая-то вот живительная вода свежий свежий глоток вот что-то такого здесь вы хотели бы здесь нету понимаете какой-то конкретной мечты по поводу чего-либо Скорее всего, мне больше показывают состояние, ну я как правило энергию считываю, э, состояние такой, знаете, э, умеренности, чтобы не было вот этих вот качель, э, чтобы не было вот непонятностей, э, неопределенности в плане того, он меня качает как-то вот в позитив, э, куда-то надо бежать, что-то надо делать, потом наоборот сил нет, я выдохнулся. Здесь вот какая-то такая, знаете, усталость от... Э, Некомфортного а вам ритма. И хочется здесь, чтобы было что-то такое, что вам было бы ну, вот как-то, знаете, здесь и удобно, и позитивно должно быть. Да? Здесь не затишье, а, знаете, иногда бывает солнце летом, оно может так сильно печь, чтобы приносить ожоги. А иногда, если это солнышко весеннее, оно вот как будто бы согревает, да. Оно и не обжигает, и, и в то же время и светит, и это приятно. Вот здесь какая-то вот комфортная такая вот атмосфера вам необходима. Так, это вы хотели бы, чтобы исполнились ваши вот эти вот мечты. Почему они не исполняются? Почему они не исполняются? То, что вы хотите. Так, интересно. Выпал король жезлов, причем на четверку жезлов, да, император на, на умеренность, да, то есть великий аркан на великий, а старший на младший. Почему Вселенная вам его не исполняет? Знаете, здесь с одной стороны действительно есть какое-то движение, вот у меня ощущение того, что э, вам как будто бы нужно двигаться дальше, поэтому нету вот этой вот статичности, да, которой вы хотите стабилизацию, а с другой стороны... Вот э, нужна какая-то вам проявленность, да, как-то вот показывать себя, заявлять о себе. Э, здесь не, вам не дается э, как бы находиться вот там, как, как, как вы хотели бы. Сейчас я попробую вам это пояснить. Вот у меня как-то все равно, знаете, вот вроде бы я и хочу быть с людьми, то, что вы хотите, да, э, вот это вот праздника, отдыха, но опять-таки какой-то вот закрытый круг людей, да, то есть какое-то ограничение рамки, а вам как будто бы говорят, что вот э, нужно, нужна необходимая какая-то вот проявленность на большее количество людей, да, то есть вот как-то э, если бы вы поехали, то поехали бы не на пикник куда-то, а вот, например, вам нужно там, где большое количество людей, да, то есть вас должны видеть, вы должны сиять. Вот вы все равно как-то вот, хочется сказать, как к отшельнику, да, к комфортному отшельнику, да, пускай а, а, отшельник с тремя людьми, но, но отшельник. А здесь вот вас как будто бы не пускают. Вам говорят, что вам не нужно это, да, вам нужно дальнейшее движение, вам нужна... Как-то вот, знаете, отдавать, передавать вот этот вот свой свет, свои какие-то знания. Здесь какие-то лидерские качества, которые надо проявлять, надо показывать. Вот вы хотите опять как-то, знаете, спокойно вболоться, но... А здесь вам не дают, здесь наоборот говорят, что нужно как-то, знаете масштабировать э, свою энергию, но при этом удерживать границы. Вот здесь как-то так. Я не знаю, как это вот... Знаете, это вот когда... Император идет на завоевание каких-то новых земель, да, необходимых для его государства. Вроде бы есть некое расширение, но при этом это важно не только завоевать, а это важно так задекларировать, да, чтобы еще и удержать те новые земли, которые он получил в свои владения. То есть вам надо одновременно как будто бы и заявлять о себе, и вот э, стабилизировать вот то новое, что приходит. Не в плане остановки разви какого-то развития, да, а именно э, в плане того, чтобы уметь э, удержать вот это вот э, все свое большое хозяйство э, в плане именно управленческом, да, то есть, ну вот, иногда есть центральная компания, да, какая-то, а вот есть и дочерняя, это не значит, что дочерняя она будет какая-то вот второстепенная по качеству, что ли. Нет, здесь вроде бы идет расширение, но при этом и этом тоже, этим тоже нужно управлять. Вот здесь что-то такое, то есть вам не дают, почему? Потому что вам нужно идти сейчас на, именно на расширение, на проявление себя. А здесь знаете как здесь такие интересные энергии они какие-то вот зрелые они взрослые и зрелые потому что выпадает император и верховная жрица угу. здесь как будто бы вот то что тайное есть внутри вас да оно должно как-то вот сейчас проявляться то есть если подытожить и сказать, почему вам не дают именно того, что вы хотите, вот как-то, знаете, отсидеться опять-таки, да, пускай хорошо в празднике, но отсидеться. Потому что вы, ну, пришло время показать себя свету, да, показать и сделать так, чтобы вы были услышаны, да, чтобы вот это вот тайно, вот это вот молчание ваше какое-то внутреннее, чтобы оно прекратилось, чтобы вы как-то вот заявили о себе, поэтому вам не дают то, что вы э, хотите хорошо э, какие, какие, какие мечты хочет э, исполнить все-таки э, для вас вселенная какие мечты хочет для вас исполнить вселенная ну вот опять-таки рыцарь мечей да как-то вот У -у -у. и здесь тоже император вот смотрите как интересно она хочет исполнить все те ваши мечты, где вы сможете быть, знаете, неким таким завоевателем. Человеком, который движется дальше, но при этом движется уверенно. И так-то, знаете, как-то вот хочется сказать громогласно. Но здесь не шум, как вот по, шум, по, по шуту, знаете, вот просто шумы и помехи какие-то создаются. Нет, а здесь какой-то, знаете, такой голос, как в провещает, да, чтобы его все услышали, чтобы на него обратили внимание. Вселенная будет исполнять те ваши желания, где вы будете заявлять о себе, где вы будете как-то манифицировать, манифестировать ссори. И вот императрица выпадает. То, кем вы являетесь. Вот, вот это вот расширение, о котором я говорила, да, Здесь, опять-таки, император и императрица выпадают. То есть, смотрите, если э, вы хотите, опять-таки, в плане отношений э, чего-то такого статусного, то да, вселенная хочет вам это дать, да, если вам важен какой-то вот э, статус. Не обязательно только в отношениях, вообще статус по жизни, заявление о себе в социуме заведение каких-то новых, очень значимых, важных контактов, да, чтобы новые люди пришли к вам. Туда она будет помогать. А вообще у меня, знаете, такое ощущение какой-то вот глобальности, масштабности здесь проходит. Вселенная хочет вам это дать. Она хочет дать вам какой-то, вот знаете, импульс на то, чтобы вы наконец-таки сдвинулись с мертвой точкой и начали продвигаться. Спрашиваю, куда продвигаться, выпадает аркан смерти, да, чтобы вы как будто бы пошли в новое, в новое, чтобы вы перестали бороться сами с собой, да, понимаете, здесь вы не реализуете то, что есть вот какие-то гл глобальные задачи в вас, они заложены. У меня здесь вот как зрелая личность выходит, да, э есть э уже задачи, как будто бы, как бы это сказать, они не связаны с вашей какой-то вот узконаправленности, да, в плане, там, я не знаю, создать семью ради детей, нет. А здесь, скорее всего, вот проявление себя в мир, как служение миру, да. Вот какие-то такие задачи, достаточно большие, причем через социальную какую-то среду. И не знаю, может быть, там что-то организовывать, может быть, куда-то вести людей за собой. Здесь не важно количество людей... Хотя я вижу, вот ну, прям большое, прям большое. Это не, не 10 и не 20, а здесь большое количество людей, когда вы ведете вот за собой. Но вот это вот внутренняя э, и вот этот потенциал, о котором я вам говорила, он у вас не реализован. То есть, знаете, вот такая мощь энергия, которая есть, но она не реализована. И из-за того, что она не реализовывается, она направлена как-то вот на внутреннюю борьбу. Да? Как-то сами с собой ругаетесь, сами с собой боретесь. Ну вот, э, Когда нет выплеска вовне да, на направление в нужное русло, в эту энергию но она вас разрушает, вы ее как будто бы сдерживаете, да, вот как некая такая плотина, но она уже дошла до пика, и она уже не может сдерживаться, она так или иначе прорвет, и прорывает, как правило, там, где тонко всегда, вот, и э, здесь как будто бы, э, ну, время пришло, и пришло время к пробуждению, пришло время уже каким-то действиям, уже здесь вот, Вселенная хочет дать вам то, что вы попросите, лишь бы вы уже попросили, да, что-то делать. Здесь вот как будто бы, знаете, человек, который рвется в бой. Вот хочу, хочу, хочу там что-то реализовать, что-то сделать, какие-то проекты, какие-то задумки. Уже начни с чего-то, да, уже хватит с собой как-то сомневаться, соперничать, бороться, конкурировать. Вот здесь как будто бы, знаете, вот это вот еще и неуверенность, надо, не надо кому это нужно, вот эти вот э, сомнения, и здесь такой, такая энергия, что, блин, ну уже переключись уже с этого, ты уже выросла, уже это не, не твое, здесь уже э, переросла, хочет дать вам дружбу, да, причем дружбу, э, реализация меч дружбы э, в плане э, сама, с, сам, сама собой, да, либо сам собой, и вот это вот внутренняя энергии да, Здесь состоявшая какая-то энергия, и хочется ее обновления, да, но чтобы она начала обновляться, нужно что-то отдавать, да, то есть нужно освобождать, прежде чем чем-то новым наполниться. У вас уже вот как будто бы, знаете, вот переизбыток, вот одно и то же, прокручиваете, прокручиваете, как заезжая такая пластинка, вот, и здесь хочется уже какого-то обновления, и, а для этого, знаете, вот надо действительно проснуться утром, да, и после сна уже, чтобы здесь вот пятерка жезлов, она показывает вот эту вот активность, но она в каком-то бездействии. Но ну, Это как во сне, да, видите, сны там что-то делаете, но по сути ваше тело не передвигается, да, то есть это вот действие именно на уровне нашего сознания. А здесь вот когда вы утром просыпаетесь, вы э, реализовываете э, что-то через э, действие. И вот здесь вот примерно то же самое про это пробуждение говорится не в сознании, а пробуждение в том, что уже нужно начать какие-то действия, да, пропускать через себя какую-то энергию. И вот это вот э, готово реализовать да, вселенной вашей мечты, связанные с дружбой, с дружбой внутри себя, да, между двух ваших энергий. Дружба между отдачей и принятием. И дружба в прямом э, ее смысле, да где вы можете уже, где, знаете, как будто бы дружить даже с миром. То есть вот это вот ваше внутреннее, оно должно примириться с внешним. То есть состояние вашей души э, с внешним духом, э, мира, природы, оно должно прийти к некому такому единению. И по сути, знаете, вот то, что вот вы хотите, да, вот эта вот умеренность, это ведь тоже баланс, это та же самая... Э, то же самое примирение, та же самая дружба. И косвенно может быть то, что вы хотите, и вселенная вам хочет дать, только вы на это по-разному смотрите. То есть вы смотрите как-то мелко с точки зрения вашего внутреннего состояния, а вселенная хочет вам дать то же самое, только масштабированное а -а -а, вовне. Что хочет дать изобилие? Ну, больше я доставать здесь не буду никаких карт. Да? Что хочет дать изобилие? Конечно. Конечно, он хочет дать вам то, даже не то, что вы заслужили, а здесь вот как будто бы, знаете, когда ваша душа примерится с внешним духом, да, с внешним миром, и пройдет вот это вот единение, вы поймете, что это изобилие, оно есть. То есть нет вот этой вот границы разделения на вас и внешний мир. То есть изобилие, которое вы хотите, оно не вовне оно едино, то есть, ну, как бы так сказать, половина, допустим, вовне и половина внутри вас. А вы как-то смотрите э, на ту половину, которая вовне, потому что, ну, глаза-то у нас вовне направлены, а не внутрь. Вот. И здесь вот, вот, когда произойдет вот это вот единение, э, вы как будто бы, знаете, здесь такой двусторонний момент с одной стороны вы видите это изобилие да вы можете причем изобилие это не только финансы да это вот достаток во всем хочется я бы еще сказала какое-то такое вот процветание как счастье в больших размерах и вы через внешний план вы сможете увидеть свою вот это вот внутреннее изобилие да то чем вы наполнены либо наоборот, то есть здесь не имеет значения вектор через себя вовне, либо через вне в себя, потому что это едино, здесь уже нет разделений. Ощущение того, что вот приходит какая-то такая некая целостность. Для чего? Для чего Вселенная хочет дать вам вот эти удары? Вот я не знаю, может быть вам надо было как-то на бытовом уровне посмотреть, но вот все-таки я не умею смотреть бытовую, а скорее всего больше энергии. Для чего она хочет дать вам эти дары? Почему? Потому что выпала карта выживания. Да? Вот, вот эта вот внутренняя борьба, для чего? Для того, чтобы проработать ваш сценарий борьбы. Я, я борюсь да, мир враждебный. Скорее всего, это вот из детства как-то пришло, да, мир враждебный мне для того, чтобы что-то иметь. Надо все время кому-то что-то доказывать, надо что-то делать. Вот это вот ваша агрессия, которая проходит, да, по пятерке жезлов. Правда, она жезловая сейчас, такая достаточно позитивная, не столь мечевая. Но вот эта вот внутренняя борьба, да, когда вы направляете ее э, внутрь себя она по сути говорит вам о чем у вас есть вот этот сценарий мир небезопасен э, есть некая такая вражда я должна защищаться и вот все свои силы вы направляете на какую-то защиту через а, агрессивность, через то, что вот вы а, ежик колючий, да, то есть лучше ко мне не приходи, а, потому что я могу уколоть. И причем чаще а, колем тех людей, которые действительно нас любят, те люди, которые а, действительно находятся рядом с нами а, во благо нам. Да, а мы как будто бы вот всех под одну метелку, и просто те люди, которые близки к нам, они всегда попадаются нам под руку, и вот мы их начинаем жалить. И вот, это вот, вот этот вот сценарий выживания, да, что мир опасен, причем, знаете, вот мне здесь так показывают сразу, мы говорим про сценарий, и Она может быть, знаете, какая-то вот внутриутробная такая среда. У меня почему-то такое ощущение, может быть, ну, если вы знаете, во время беременности вами, вашей мамы, да, может быть, было такое желание, как-то вот, ну, случайный что ли вы ребенок были, либо не на ребенок, да, и были такие мысли об аборте либо там, я не знаю, угроза выкидыша, ну вот что-то такое было, да, во время беременности, что показывало о том, что мир враждебный, да, либо нежеланный, ну я не знаю, может быть, хотели, например, мальчика, родилась девочка, да, либо хотели девочку, родился мальчик, вот что-то такое, что вот как будто бы, знаете, вы нежеланный. То есть угроза, угроза вашей жизни. Это вот бессознательный сценарий. И а, вы его сейчас прорабатываете, поэтому для этого вам хочет Вселенная как раз-таки показать, что мир, он не враждебный, и поэтому вас выталкивают. А вы смотрите, а вы не хотите, да, то есть если кто-то думал, раньше задумывался о своем отшельнике, почему вы находитесь, и, и вот здесь вот эта вот четверка, да, умеренность тоже, аркан императора неоднократно выпадает четверки, то есть про какую-то стабильность я не хочу идти дальше в развитии, то вот это вот с этим краски связано, я не хочу идти в развитие, потому что мир, он опасный, опасны люди опасные, они могут что-то сказать, они мне сделают больно, поэтому я буду защищать. Защищаться. А еще здесь сценарий того, что поскольку я у меня очень мощная сила, и она разрушительная, как будто бы не дают говорить это, она разрушительная, я понимаю ее объем, и я знаю, насколько я могу причинить боль другому человеку, именно вы в позиции защиты, да то есть когда я защищаюсь от другого человека, потому что я сам боюсь, да, вот это вот опасно, я могу быть настолько разрушительным, что для того, чтобы, и вы это осознаете, для того, чтобы защитить других людей от вас самих вы уходите вот в это вот э, отшельничество, да, то есть лучше я буду сам по себе, э, почему, потому что если я буду с другими людьми, не дай бог мне кто-то что-то скажет, да, как говорится, пеняйте на себя, моя энергия она будет разрушительная, причем я не говорю о физическом разрушении, о рукоприкладстве, либо о словах, но вот это вот ваша мощная внутренняя энергия, вы даже можете подумать как-то о человеке не в плане злобности, а вот знаете, вот как это вот, это вот накипело этой энергии вот вы смотрите на человека, вы все равно невербально излучаете вот эту вот разрушительную свою энергию на другого человека, и вы это понимаете, вы это осознаете, и вот чтобы не навредить другим людям, да, как говорите, я пойду в самоизоляцию. вот, но в этой самоизоляции тоже должно что-то меняться, потому что, ну, мне как-то уже скучновато становится, и вы уже понимаете, что надо выходить из этого. Поэтому вы и хотите самоизоляцию, но по четверке жезлов, чтобы она была такая, знаете, праздничная, что пришли люди только те, которых я хочу, чтобы мы праздновали там урожай, либо какие-то победы, но ограниченное количество людей. И вот здесь, караски еще выпал темный сценарий. То есть почему-то не захотелось сегодня со сценарием, да, хотя расклад должен быть такой позитивный. Ну, в принципе, позитивные вещи вы получаете. Эдип, Эдип, да. Здесь еще какой-то вот, знаете, какие-то а, моменты конкуренции тоже проходят. Вот пятерка жезлов, да, это тоже а, конкуренция. И здесь вот вопрос самооценки. Это второй вопрос, а, что я как-то вот, знаете, за внимание, за любовь, там, я не знаю, человек, но в данном случае одного из родителей, да, я, я должен сражаться для того, чтобы на меня обратили внимание, для того, чтобы меня признали. То есть здесь вот два таких сценария. Один говорит о том, что мир не безопасен, вот, а другой э, схожий с ним конкуренции да говорит о том что э, я вот просто так я как будто бы не заслужил ничего вот просто так как будто бы меня не может любить именно противоположный пол да то есть вы как будто бы э, с людьми одного пола с вами вы э, э, как-то, знаете, не принимаете, недолюбливаете, потому что в них есть вот какая-то угроза, да, а для противоположного пола, здесь его еще как будто бы и заслужить надо, да, вот здесь какая-то такая энергия в плане того, что я как будто бы не заслуживаю просто любви, вот просто так, от одного пола и от другого, и поэтому вот дружба, дружба с самим собой, дружба с, там, если вы женщина с женщиной, да, либо, если вы мужчина с мужчиной, и изобилие, да, что изобилие мне могут давать, вселенная может дать все, что я хочу просто так, но для этого надо ее сначала принять, да, и не видеть в ней какую угрозу, и с другой стороны, здесь вот именно ценность себя, да, что вот Просто по своему, как сказать, по природе того, что я родился, неважно, мужчина или женщина, да, я уже заслуживаю богатства. А если я их не имею, просто потому что есть какие-то программы, и задачи, которые я должен реализовать для того, чтобы, вот, опять-таки, знаете, не иметь то, что я хочу, а скорее всего вот, убрать как некая такая помеха. То есть... С момента, как вы родились, вам уже по праву все принадлежит, но вы как будто бы в это не верите, и каждый не верит из-за своих каких-то программ. И вот осознание этих программ, оно просто убирает вот этот барьер, преграду, да, и вы можете замечать то, что как раз-таки вам по праву, по праву рождения принадлежит вот это вот э, изобилие. Вот такой был... Расклад сегодня по первой позиции, не знаю. Мне сегодня захотелось аналитики. В эти дни я как-то вот прям очень-очень анализирую, что чем вам перекрыть? Вот изобилием. Давайте я перекрою. Сейчас куда я ее... А, вот она. Так. И я, как говорится, дорвалась. Позиция номер два. Красненький камешек. Значит, смотрим, какие мечты вы хотели бы, чтобы для вас исполнила вселенная, да? Вы какие? Вы какие мечты хотели бы? Вот смотрите, с одной стороны повешенные, а с другой стороны тускубков наполненности здесь я хочу наполненности вот это вот бесконечное ограничение по тузу кубков у нас проходит страх одиночества всегда но это не обязательно что это есть у вас я просто говорю и чувство непонимания что меня не понимают и меня из-за этого не принимает вот как будто бы я знаете вот человек такой не то чтобы не от мира всего, а ну, я непонятен. Я непонятен этому миру просто потому, что я чем-то отличаюсь. И вот здесь вот чем-то отличаюсь, это как раз-таки связано с повешенным. То есть меня люди не понимают, почему вот здесь вот как будто бы такая, знаете, очень... Я двоек, если честно. Когда-то говорю о том, что у них очень ярко выраженная жертвенность. Такое есть. Но вот в этой жертвенности, да, в ней есть и некий позитив. Поэтому я расскажу и плюс, и минус. Плюс заключается в том, что здесь вот как будто бы, знаете, вот эта вот вселенская любовь, да, человек наполненный вот этой вот всей глубиной, и ему... Все время вот как будто бы хочется поделиться, поделиться вот этой чистотой, поделиться вот этой вот безусловной любовью, да? то есть когда мы говорим «на, пользуйся, пользуйся моими благами, моими знаниями, моими умениями, но пользуйся с умом», то есть когда вы это говорите, вы предполагаете, что напротив вас будет человек, который это оценит. То есть человек с такими же высокими ценностями, как у вас, который будет очень бережно отда... знаете, вот, пользоваться теми благами, которыми вы владеете. Но люди, они все разные. Есть те, безусловно, которые ценят. И когда вы будете делиться вот этой своей любовью, своей заботой, своим вниманием, знаете, вот так вот обволакивать, обнимать, хочется сказать, такой, знаете, вот вселенской материнской любовью, да, кто-то, кто-то это ценит, и кто-то понимает, насколько это важно, вот эта вот эмпатичность, насколько вы можете сопереживать другому человеку, то есть, это, знаете, на самом деле, это какой-то вот такой бесценный, бесценный дар, что ли, когда можно любить вот безвозмездно, у вас это есть, и это, как сказать, этим вы наполнены, но в кубе здесь повешено то, что я говорила, минус, он заключается в том, что не все люди это видят. И вот, знаете, бывают люди добрые, да, и бывают те люди, которые этой добродой пользуются. И добрые люди, они видят, что ими пользуются, но они изменить себя не могут, потому что, вот знаете, в курсе «Путь души после физической смерти», что у меня есть, и я записывала, кому интересно, переходите по ссылкам, в описании моей услуги, можете его приобрести. Там, в книге «Государство Платона», миф, который я разбираю, речь идет о том, что есть души, которые, условно говоря, делятся на две категории. Это люди, которые души, которые приходят для того, чтобы пройти свой трудный, сложный путь, чему-то научиться. У них очень много преград, очень много каких-то таких, знаете, проблем, трудностей. И есть души, которые рождены для того, чтобы помогать этим душам, где-то поддерживать. Знаете, вот иногда, особенно в парах, всегда такое бывает, редко найдешь человека, прям это вот прям ценные такие пары, когда оба любят друг друга одинаково. Всегда кто-то любит больше, а кто-то пользуется. И, как правило, мы это говорим, что, конечно же, это назвать любовью нельзя, да, но вот в нашем человеческом понятии, да, вот оно такое всегда, кто-то больше дает, а кто-то получает. И вот здесь вот э, такое ощущение, что вот вы как будто бы созданы для того, чтобы э, отдавать эту любовь, да, для того, чтобы поддержать другого человека, где-то облегчить его боль, его раны, где-то исцелить. Но вот это в вас заложено, вот это вот туз кубков. Причем этот, э, э, как бы сказать-то, э, ресурс, да, он как будто бы... Э, как сказать, он неиссякаем, неиссякаемый, потому что даже тогда, когда у вас забрали абсолютно все, и вам кажется, вам становится больно, и это понятно, потому что где-то кажется несправедливо, вот, но вы находите способ восстановиться, и вот у вас заложены вот эти вот добродетели, да, как сочувствие, сопереживание, поддержка, понимание, любовь, такие вот глубокие чувства, и это я все начинала, говоря, с того, какой вы человек по тузу кубков, почему вас не понимает. Потому что, глядя на вас в том мире, ну, условно говоря, низковибрационном, где не все люди находятся на уровне осознанности, а многие, знаете, как аркан дьявола, он наполовину человек, наполовину животное. Вот когда... В большинстве из нас просыпаются животные инстинкты. И многие забывают о том, что нужно выходить на более человеческий, так скажем, уровень да, разумности. А всю почти свою жизнь проживают вот в, в животном, в животной своей ипостаси, в форме. Вот таким людям им непонятно, действительно ли вы такие чистые Действительно ли вы такие высоко, высоковибрационные, да? Ну, потому что не до вас не дотянуться, И они не понимают вот этого вашего повешенного, да? Почему? Почему вы все время себя как-то вот эм, лишаете чего-то, да? То есть они как будто бы вами пользуются, а вы как, знаете, вот, я не знаю, как какой-то фонтан, какой-то колодец, да, который вот человек пришел, вот он жадно пьет, пьет, пьет, пьет, и все никак напиться не может. И Возникает такое ощущение, что ну блин, а, а сколько можно вот так вот эгоистично потреблять, да? То есть вы иногда задумываетесь, а, то есть ты меня действительно за дурака, либо за дуру считаешь? Либо вам просто самим уже любопытно, то есть насколько наглость человека, и вот это вот животное, вот эта вот природа, как я ее называю, насколько она безгранична. Да, то есть не то, что вы не понимаете, вы не осознаете, а вам просто вы удивляетесь, то есть ну, насколько можно быть таким человеком. И вот то вопрос, то с чего, какие мечты вы хотели бы, чтобы исполнились? Вы хотели бы, знаете, вот выйти из этой жертвы. Иногда вот это вот, ну хватит, уже меня лишай, да, из каких-то ограничений, когда уже ничего не получается. То есть ваши мечты о том, чтобы... Как-то, знаете, наполнится чувствами, любовью, наполнится вот этим вот пониманием, быть все время вот в контакте, как-то, вот, хочется сказать, на позитиве, давайте так скажем, да на а, высоковибрационных каких-то энергиях, найти себе партнера, который бы вас понимал. Но изначально вы понимаете, что ваши вибрации настолько высоки, и, как я уже говорила, две категории душ, да, те, которые проходят свои уроки, те, которые им помогают, поддерживают, вот вы находитесь во второй категории. И э, дай вам Бог, что вы нашли себе такого партнера, который бы ценил. Но, как правило, э, э, не хочу огорчать, да, и это не потому, что, ну, я вам этого не желаю, да, я вам от чистого сердца желаю, чтобы вы нашли таких людей. Но, возможно, задача вашей души, вот она такая... И вот где-то, когда вы находитесь на низких вибрациях, вы сами этого понимаете, что как-то я уже устал, да, я устал, вот этих лишений, ограничений, страданий, боль, меня все достало, да, но это только лишь, лишь тогда, когда вы устали и вы не в ресурсе, когда вы на низких вибрациях, когда вы находитесь на высоких вибрациях, когда вы истощаете из, как это, испускаете, не знаю, как это правильное слово, да, из себя выпускаете вот этот вот фонтан чистоты света, вы вибрируете, вы светитесь изнутри, если вам сказать в этот момент, давай мы тебя там лишим чему-то, либо ограничим, скажешь, да ради бога, да, то есть я, я и готов служить, то есть вот здесь вот такая вещь, поэтому то, что вы хотите, вы хотите избавиться уже от этого повешенного, и хотите ту закупку, но я вам как будто бы знаете предвкушая то, что мы будем с вами рассматривать, уже сказала, что не то, чтобы это не получится, но вот просто, видимо, задачу вашей души они иные, и безусловно хочется и поддержки, безусловно хочется, чтобы тебя кто-то понял и сказал, что блин какой-то молодец, вот просто похвалил, вот я вас сейчас хвалю за то, кем вы являетесь, за тот ваш труд, да, то есть. Есть светлячки в этом мире, и вы один из них. да. То есть вот ну, задача у вас такая. А хотели бы выйти из какого-то подвешенного состояния, повешенного состояния, вот эта боль, ограничения, страдания, лишение себя, бесконечных пересмотров, самокопаний, вот этой вот какой-то жертвенностью, самопожертвенностью. Вы от этого хотите уйти и хотите прийти к тузу кубков. Вот Это то, что э, вы хотите. А почему вам вселенная не дает это давайте посмотрим почему она вам это не дает ну потому что королева кубков и потому что шестерка жезлов да ну вот на повешенного да почему не дает вам избегания вот этих страданий до чтобы они уже прекратились в вашей жизни потому что вы королева кубков вот что я рассказала краски потому что вы такой человек это ваша природа вы ну, как хочется сказать. Ну, представьте, если вы, я помню, когда в детстве балетом занималась, нам все время говорили, он не балерун, он артист балета, да? То есть женщина-балерина, а он артист балета. Он не балерун, ну, то есть нет такого слова. Вот, Если вы, к чему я это хотела сказать, к тому, что если вы, по своей природе, да, хочется сказать, артист балета, вы как бы ни крути, не верти, у вас походка будет аналогичная, у вас всегда будет вот ноги вот так вот во внешнем э, вывороте, вы всегда будете, ну вот, знаете, какие-то вот манеры, да, себя преподнести, очень такие артистичные, Но знаете, вот как выражение, да, вы можете уехать из деревни, но деревня из вас никогда не уедет. И это сейчас, ну, шутка была, я не хочу никого обидеть. Вот, ну, то есть вы не можете поменять свою природу. Если вы эмпатичны, вы эмпатичны по королеве кубков. Вы человек, который, ну, не может по-другому не любить. То есть есть люди, которым не дано любить, да, и у них, видимо, и задачи такой нету. А у вас есть, да, только вы можете э, научить любви, только вы можете научить мягкости, только вы... Есть люди, которым не нравится телесные вообще прикосновения, чтобы кто-то там обнимал, прикасался. А вам это жизненно необходимо. Как так, как можно не прикоснуться к другому человеку, да, как его, э, ну, нельзя не поддержать. То есть вам это не дают? Почему? Потому что ну, вы уже такая. да. То есть зачем вам давать, как бы так сказать, вот эту вот любовь да, по тузу кубков? Потому что она у вас уже есть. То есть вы как будто бы просите то, что у вас уже есть. А то, что вы просите выйти из этой жертвенности, вам тогда надо будет как-то вот, ну, себя сломать. Можно? Да все можно. Нужно? вопрос к себе. А почему еще вам не дают вот этой вот, вот, этого, скорее всего, понимания, да, когда, чтобы вас люди ценили как-то. Потому что здесь вот это вот признание, оно вам тоже хочется, да, то есть, да, безусловно, мы все-таки живем в материальном мире, а не в тонком плане, да, где все бы это ценилось, это было само собой разумеющееся, да, на более высоких уровнях. Вот, но все-таки в грубой энергии материи, низкочастотной, а хочется какого-то признания. И вам вот признание того, что вы делаете, вам его не дают. Почему? Потому что здесь вы как будто бы должны быть... <связывающие> хорошая игра такая победителем для того чтобы двигаться дальше знаете вот если бы вам дали да вы как будто бы расслабились и ничего не делали вот здесь какая-то такая подоплека и вот вот это вот бесконечное лишение вас да то есть то что вы даете другим я уже рассказала но то что вас лишают это вам дано для того, чтобы вы дальше двигались. То есть если, если бы вы, ну, вам дали то, что вы хотите, да, вы бы как-то подуспокоились. А вот это вот бесконечный вопрос к себе, а почему не я, почему не мне, почему не так? А он как будто бы вас мотивирует на дальнейшее какое-то движение. То есть иначе вы бы не, не двинулись дальше. Так, ну посмотрели, что вы хотите. По энергиям, это все по энергиям, да, посмотрим теперь что хочет исполнить для вас вселенная вот что она хочет для вас исполнить что вы хотите мы посмотрели заберите у меня слезы заберите у меня более ограничения и лишения да я, я я я уже закопалась вот а что хочет вам что хочет исполнить какие мечты хочет а хочет исполнить мечту по колесу фортуны, чтобы вы, знаете, как-то сами изменили свою жизнь, да, чтобы первично вы для себя понимали, что вы хотите, чтобы здесь вот, знаете, она хочет исполнять ваши желания не детские капризы, да, мама, я устала, все, я не пойду ножками, возьмите меня на лошадку, на, на шею как-то вот посадить, возьмите меня на ручку и понесите меня, нет, здесь такое не прокатит, вселенная хочет, чтобы вы взрослели и сказали, окей, я хочу вот этого, да, и заявили о себе, здесь взрослая какая-то позиция, чтобы вы не полагались как-то на, на судьбу, на высшие силы, да, чтобы не было, здесь э, есть еще вот эта вот иллюзия, да, представление, что мои страдания, мои мучения, да, с одной стороны это так и есть, я вам рассказала, да, что это вот своего рода служение ваше, а с другой стороны, вы как-то ее переносите в минус, что вот мои страдания, это вот расплата там за что-то, да, что вот мне высшие силы сказали жить и страдать в ограничениях, нифига, такого нету, вот, это здесь где-то что-то напридуманное, то есть не надо как-то вот, знаете, перекладывать как будто бы ответственность, что вот ну, судьба так решила, да, что это фатум, что это рок, что вот здесь что-то такое. Она хочет исполнять ваши желания по колесу, по колесу фортуны, Тогда, когда вы действительно становитесь вот этим шестеркой жезла, да, победителем, триумфатором, да, когда вы что-то хотите, и из уверенности на высоких вибрациях, да, то есть когда вы светитесь, вы находитесь в единении с собой, да, то есть вы это чувствуете, вот эту вот уверенность. И от этой уверенности, некого такого бесстрашия, вы начинаете действовать. Вот вы, когда вот в этом состоянии заявляете что-то, я хочу, я даже не сомневаюсь, знаете, вот прям какая-то вот Spencer статусность что ли появляется да тогда тогда в таком состоянии безусловно вселенная хочет вам давать реализовывать ваши мечты не в том состоянии когда ну пожалуйста когда вот вы выплаш ну вот как маленький ребенок нет когда вы взрослый человек и говорите да мне это надо для чего вот хочу вот это вот это сделать такая необходим ну то есть Понимаете, да, каких энергиях? я говорю? Ну, я очень надеюсь, я-то их чувствую, но я надеюсь, что вы их проживаете, да. Когда вы выходите из четверки кубков, когда вы выходите из этого, знаете, оболоться комфортно, создание, там все такое, когда вы, короче говоря, начинаете что-то делать, но делаете с уверенностью, да, когда вы начинаете что-то разрушать, то есть вот когда вы выходите действительно из позиции вот этой жертвы, да, то есть меня ограничивают, потому что я должен страдать, вот я, значит, страдаю за всех». Нет, здесь такого нет. Ваша да, задача поддерживать других людей, наполнять, но только тогда, когда вы сами наполнены, а не когда вы в лишениях да, и лишаете себя последнего. То есть делиться надо тем, что у вас есть. Как этот в Библии все время говорят, да, каждый трактует так, как хочет. Это вот выражение, имеющее две, не знаю как, по-гречески хитона, по-русски, наверное, вот эти вот накидки, да, пускай а, отдаст одну, не говорится о том, что сними с барского плеча последнее я отдай, нет. То есть если у тебя есть два, ты можешь поделиться одним, а не э, последнее. Вот здесь вот э, такое, что она хочет реализовать ваше желание, когда вы находитесь в таком подъеме, когда вы светитесь, когда вы в изобилие внутри вас, да, когда вы сами излучать фонтанируете этим и когда вы не находитесь четверки кубков да то есть я мне все надоело мне приел я ничего не хочу какое-то такое знаете апатическое настроение я созидаю так и знаете этот э, живу не живу да вот что-то здесь такое да когда вот смотрите вот здесь не колечко прикольная, прикольная такая э, Седьмой прикольный аркан колесницы, я его неоднократно показывала, да, здесь девушка, она, да, она заботится вот от этой кукле, об этой кукле, вот, но они едут на, кто это там, Ишак, на этом Ишаке, но Ишак не ножками ходит, а он находится на какой-то платформе, у которой есть четыре э, колесика. И чисто логически, до тех пор, пока есть некий такой наклон на э, той поверхности, на которой они катятся, они будут продвигаться. Стоит только столкнуться с каким-то подъемом, да, э, вот эта вот вся конструкция, она остановится и двигаться не будет. И, и вот эта вот девушка, она здесь, э, так, э, бочком села как обычно э, женщины сидели в седле. Э, Боком. Вот. И вот куда меня ведет, туда ведет. Это вот прям очень пересекается с арканом э, колеса фортуны. Вот куда меня поведет, что я говорила, да? куда меня поведет, туда и пойду. Нет, здесь такого нет. Вы пойдете туда по э, шестерке жезлов. Вы пойдете туда, когда вы решитесь. Да? Это, будет вот, это будет ваше решение. То есть шестерка, шестерка жезлов и тройка жезлов. Когда вы станете вот таким триумфатором, победителем, знаете, вот здесь вот. Здесь человек сам решил, куда я хочу, и он двигается в этом направлении. Здесь уже решение принято. Поэтому не когда вы, ну, я вот это вот хочу, я буду сидеть, ждать подходящего времени, там, знаков и все такое. Во Вселенной говорит, и начни сам своими ножками двигаться, да, и э, э, путь откроется под ногами идущего. Они тогда -то как-то слышат, ну покажите мне путь, да не покажет вам, <laughs> вам путь. Да? То есть вам вселенная будет реализовывать то, что вы хотите, но тогда, когда вы сами решите, то есть ну, то, что я уже сказала, когда у вас присутствует э, какая-то решительность. Э, для чего, то есть, какие желания, да, она исполнит такие вот. А для чего, для чего она хочет это вам э, исполнить? И я нет, я сейчас сделаю вот так. Я сначала посмотрю, что еще, что она хочет вам дать, да. Вот я сказала уже, когда вы находитесь в таких уверенных энергиях, да, когда вы взрослый, когда вы из позиции "я решаю", а не некого такого рока и фатума, что что она хочет вам дать, ну вот смотрите, карта первопроходца, да, это позитивные сценарии такие, что она хочет вам дать, она вам будет открывать двери, причем здесь тоже лошадь изображена, лошадь изображена, не знаю, насколько вам видно, и у человека на поясе рог изобилия. Вот, и карта называется первопроходец. То есть, что она хочет вам дать? Она хочет вам дать движение, да? Она хочет вам показать, что вы не только способны на самопожертвование, а вы еще и способны для себя что-то делать. Для других, понятно. А для себя? Вот для себя, когда вы начинаете действовать. То есть, не ожидать, а именно начинаете действовать. А, примирение, да? В первой позиции у нас была дружба, а здесь вот именно примирение, когда вы... Всю свою энергию, вот, вот это вот примирение «я страдаю» и «по повешенному» и э, «тузу кубков», да, то есть «у меня есть, и я страдаю». Вот это вот вообще удивительная вещь, но вы совмещаете в себе вот эти вот две, э, два аспекта. Все зависит от того, в каком настроении вы на это смотрите. Так вот, когда вы внутри себя сможете примирить вот это вот состояние, что я нахожусь в ограничениях, но при этом, если будет какой-то, вот, знаете, какая-то, смотрите, здесь какой момент, значит, ситуацию мне показывает следующим образом, допустим, вы будете сидеть и говорят, блин, мне не хватает там денег, я не знаю, ремонт сделать, там, что-то купить, ну, вот, прям какая-то необходимость, да, какая-то фишка, вот, сидите, значит, с подругой, либо с другом разговариваете, и вдруг в какой-то момент вам стучатся двери, говорят, вот, там, я не знаю, собираем, на что-то, да, на какое-то пожертвование, там, не знаю, детям в Африке, либо что-то. И вот надо дать, там, я не знаю, какую-то минимальную сумму. А вы понимаете, что у вас вот столько и вы, ну да, это же детям там в Африку, там, либо еще что-то. Конечно, я пожертвую. И вот этот вот удивительный фактор. С одной стороны, вы как будто бы сидели, говорили о том, что вам самим не хватает. Ну вдруг, на благо какое-то, да, там, как это там. Э, либо сейчас другой приведу пример, чтобы не было не в деньгах, а именно в ресурсах ваших. Вы можете говорить, что у меня нет времени, я не успеваю, дом, работа, там за больными родителями ухаживают, в общем, еще что-то. Время в обрез. И вдруг вам говорят в каком-то сообществе, что вот мы собираемся такой-то день, будем медитировать. А у вас времени нету, вы же только что, ох, сами про это говорили. И, и вы, да-да, я найду, и находите. Ну как так? И вот здесь как раз-таки карта говорит о том, что вам Вселенная хочет сказать э, вот этот вот именно момент, что когда вы внутри себя примирите вот эти вот две силы, о которых я говорила, э, тогда э, как раз-таки она сможет вам давать вот именно э, не то, что вы пожелаете, а то, что... К чему вы будете стремиться? Здесь надо еще прикладывать усилия, понимаете? Не, не быть в пассивности. Вот здесь вот вдохновение, да, я говорила про медитацию. Здесь вдохновение. Вот понимаете, ваше самопожертвование, ведь оно не только в ограничении, да, оно еще может быть связано с тем, что вы можете вдохновлять других людей. Вот это вот, скорее всего, проходит и ваше желание служить другим людям, да, вот вам как будто бы Вселенная хочет дать подарки, реализовать ваши мечты в плане того, что вы как будто бы можете вдохновлять других людей на то, чтобы вот эти вот свои двойственные моменты, о которых я рассказала, да, примерять. Но делать это через себя. То есть вы это сначала делаете в себе, вы это понимаете, а потом про это рассказываете другим людям. Как-то, я не знаю, либо как-то вдохновляете других людей на дальнейшие движения, либо вы вдохновляете как-то вот, вот, как своим светом да, внутренним. На что-то такое хорошее, на что-то такое благое. Но здесь вам очень важно, сразу скажу, концентр... обращайте внимание на, свою, на свои вибрации. Если вы будете находиться в низких энергиях, особенно после взаимодействия с другими людьми, вы вообще ничего не сможете сделать. Здесь как будто вам надо себя либо чистить, либо какую-то вот, я не знаю, ну, я не очень верю в защиты, но фиг с ним, это же мое видение. ваше -то видение, что вы можете верить вот, в защиту, Какие-то защиты себе ставить. Почему я не верю, я объясню, коль я уже про это упомянула. Дело в том, что когда мы находимся на высоких вибрациях, очень то э, э, нам не, э, ну, не приклеивается ничего такого негативного, потому что нет э, резонанса. То есть на высокие вибрации всегда притягивается то, что находится на тех же самых вибрациях. Негатив притягивается только тогда, когда вы находитесь на низких вибрациях. Элементарный пример, когда у вас очень высокая температура, для того, чтобы организм естественным способом поборол болезнь, да, микробы какие-то, либо вирусы, да, у человека должна температура быть выше 41 градуса, где-то там 43 примерно, но это очень опасно. Вот, И поэтому, когда очень высокая температура, как правило, э, ну, стараемся ее сбивать. Вот. Но вот на таких высоких, э, высокой температуры, да, то есть высокие э, вибрации, происходит, э, и огонь, мы говорим, очищает. Да? Температура – это тот же огонь э, внутри организма, та же стихия. Происходит сжигание, поэтому... Вам нужно находиться в высоких вибрациях. Каких образом, каким образом вы туда попадете, я не знаю. И вот вам нужно как раз, когда вы находитесь в высоких вибрациях, тогда вы сможете вдохновлять. Либо своим собственным примером, либо вы как-то вот, даже не собственным примером, но вот вы можете вдохновлять других людей. Это что? Какие, какие дары, да? Какие дары вам хочет дать Вселенная? вот либо то что вы чтобы чем-то вдохновились для себя на то чтобы двигались дальше ну то есть здесь выйти над вот из этого застоя и общий урок связанный как раз таки именно с взрослым подходом то есть вы можете быть ребенком вам никто не запрещает но подход должен быть в каких-то моментах он взрослый так для чего для чего вам хочет дать эти дары вселенная да? Вот вдохновение, примирение, первопроход. Для чего? Какие сценарии вы здесь а, прорабатываете? Безжизненность, да? Вот сценарий безжизненности для того, чтобы вы проработали. Вот безжизненность, как раз с четверкой кубкой, и вот этой вот некой такой пассивности, что свойственно королеве а, кубков, а, вы его и прорабатываете, да? То есть вот, знаете... А, Низкие вибрации, о которых я говорила, вот это вот самопожертвование, боли, страдания и все такое, если оно с уровня осознанности выходит, да, то есть я понимаю, для чего я лишаю себя. Ну, то есть мне, допустим, надо пройти какой-то урок, я это понимаю, вот и я готов осознанно себя ограничить в чем-то для того, чтобы получить что-то большее. Не просто так ограничить, а за этим есть какая-то цель осознанная. Вот это осознанность. Неосознанность – это жертва бессмысленная. Так вот, в данном случае вам хотят, Вселенная хочет дать вот эти вот дары, о которых я говорила, для того, чтобы вы вышли, вот без, как-то знаете, чтобы вы то ли прочувствовали, то ли осознали вот этот вот момент безжизненности, что он двойственный. да, То есть, когда вы находитесь в пассивности, в этом нет движения. Нету движения, нету жизни. А вам для того, чтобы светить... Это, знаете, как какой-то вот моторчик, ну, и э, как-то так мне показывают моторчик, и эти шнуры, и лампочка. И вот ты как будто бы вручную крутишь этот моторчик, да, и он э, вырабатывает как будто бы электричество, и лампочка горит. Стоит вам только прекратить э, крутить вот эту вот какой-то там шестеренка, не знаю, что такое это, моторчик, лампочка перестает гореть. Так вот у вас так, то есть вам хотят дать вот это вот свечение, да, вот это вот служение, которое, возможно, вам тоже нравится, но оно должно идти из высоких вибраций. А для того, как вот то, что я говорил, да, когда лампочка светится. А здесь получается так, что вы находитесь в, в основной своей части, ну, может быть, сейчас, я не знаю, вот именно вот в этой безжизненности, когда вы не крутите этот моторчик. Почему я сказала не на автомате, а именно моторчик мне показывает? Потому что здесь надо прикладывать усилия, здесь вам нужно что-то делать. Здесь не то, что а Высшие силы, я вам помолилась. Начните, пожалуйста, движение электричества. Нет, здесь надо своими ручками, да, что что то, что-то надо в материальном мире делать. Понимаете, надо через тело совершать действия. Таким образом вы будете видны и в физическом плане. На тонком вы и так видны. А здесь нет, вы должны себя проявлять. И поэтому вот этот вот урок безжизненности вы проходите только тогда, когда вы не сидите и, как этот не хочу говорить слово «ноете», а как это, хотела сказать какое-то другое, но оно вылетело, ладно. Сетуете, вот, а сетуете на жизнь, что она несправедливая. Вот, чтобы вот этого не было, вам нужно двигаться. Вот вас как будто бы обучают движению, а, а и прорабатываете тяжелая работа, да, то есть у нас безжизненность, темный сценарий какие, для чего вам хотят дать вот эти вот блага, о которых я говорила вдохновение, то есть хотите служить, вам вселенная, подытожу, скажу так, проще, вселенная хочет сказать, хочешь, пряник, я тебя как-то вот кнутом буду потыкать, потому что иначе ты не понимаешь. И кнут в чем заключается? В осознании и понимании, то есть вам кажется, что жизнь это вот какой-то тяжелый труд, это какой-то сизов труд. Да? То есть я этот камень поднимаю в гору, а вечером он у меня падает. И завтра опять одно и то же. И у меня уже сил нет, у меня энергии нет. И вот это вот низкие энергии. да, Понимание того, что я не властен, у меня нет энергии. А здесь вам как раз и говорят, а энергия у тебя поет, лампочка зажгется. Только тогда, когда вы моторчик будете крутить, когда вы начнете действовать, когда вы сами изнутри захотите, когда вы сами сами изнутри загоритесь, когда вы поднимете себя, сами вытащите за волосы из того состояния, в котором вы частенько падаете, да, потому что, ну, не принимают меня, не понимают, не ценят, а вам никто и не обязан ценить, на самом деле такой маленький секретик, вот, потому что задача то вас самих научиться себя ценить. Вы, вот когда вы научитесь себя вытаскивать за волосы, когда научитесь сами себя ценить, вы будете светиться этим. Потому что я говорил вы будете этим триумфатором, смотрите, я научился, я молодец, я иду вперед, потому что я от этого кайфую. То есть я люблю глагол, люблю, действую, то есть да? я люблю другого человека, потому что я от этого кайфую. То есть когда я с этим человеком, когда я рядом с ним, я чувствую себя наполненным. Не потому, что я жду, чтобы у меня человек наполнил, я же тебя люблю, да, ты меня наполняй. Нет. А когда ты рядом с этим человеком, какая-то такая химия энергетическая происходит, я чувствую себя наполненным. И поэтому меня тянет к этому человеку. И это может быть ситуация с чем угодно, да. То есть, допустим, те же самые зависимости, это тоже своего рода зависимость. Любовь в человеческом понятии это зависимость от чего-то, да. То есть, вот, я поел сладости, да, мне нравится, я получил там свои гормоны. Они же классные, я от этого становлюсь зависимым. Но гормоны-то они внутри меня, они не вовне. И вот, э, вот эта вот фишка, она как будто бы вот этот вот пряник. Вам говорится... У вас это есть, но вы это не видите. И поэтому вам Вселенная говорит, я тебя буду реализовывать твои мечты, тогда, когда ты будешь гореть, будешь гореть этим, будешь желать не держаться за этим, а гореть, излучать. И вот на этот свет я тебе дам, что ты хочешь, дорогая, потому что этим светом ты будешь зажигать других людей, ты их будешь вдохновлять. Но первично вдохновись сама, либо сам. А здесь не, я У меня сил нету. Я устал, я даю, я работаю на этого, на этого, на этого. вы делаете это без удовольствия. Вот в чем причина. Вы не кайфуете от того, что вы делаете. Вы не находитесь в тузе кубков. Вам от того, что вы делаете, вы не любите. Вам это не приносит удовольствия. Вы от этого не кайфуете. Поэтому вам это в труд вот тяжелый тяжелый камень. И вам нужно понять, что если это тяжелый камень, это не ваше. Это просто не ваше. Это не ваш источник. Оставьте это, делайте то, что вас наполняет. И когда будет много таких вещей, которые вас наполняют, тогда вы будете постоянно, ну часто, да, не постоянно, дай бог, чтобы это было постоянно, очень часто находиться вот в этом состоянии свечения, вдохновения. Посмотрите, какая красивая карта, она протягивает руку. Она говорит, смотри, во мне этого света много, да, я тебе даю. Потому что она не только изнутри, она и снаружи светится. То есть вот этот свет, он выходит изнутри, он освещает все вокруг. Да, я солнце. Ну, то есть самогенерирующий источник. Да? Во мне не иссякнет. Я бесконечно такая. Но, чтобы быть так, так, таким, надо постоянно крутить свой моторчик. Надо постоянно себя фильтровать. В каких энергиях я нахожусь. Я бедная и несчастная, либо я наполненная и кайфовая. Вот. Вот. Какая бы у меня была позиция для вас, твой? Так. И мы с вами переходим к позиции номер три, зеленому камешку. Смотрим, троечки. Какие мечты вы бы хотели э, реализовать, ну, чтобы исполнились? Ваши, ваши мечты, которые вы хотели, сила. Сила, я хочу силы, дай мне силы, дай мне власти, дай мне уверенности, да, чтобы я хотела. Я хочу быть более таким, знаете, уверенным человеком, человеком силы воли, которому все подвластно. Но причем э, власть над самим собой, возможно, над своими какими-то слабостями, над своими какими-то страхами. И в то же время вы хотите иметь какой-то вес, власть управлять внешним миром. То есть здесь прям вот такая, знаете, жажда, опять-таки не потому что а здесь амбициозность, а здесь как будто бы, когда вы имеете какой-то вес вовне, к вам прислушиваются, да, здесь ощущение того, что вы истощены, вы устали, и мне необходима вот эта вот сила, сила как для себя, также и сила, чтобы э, во внешнем мире как-то что-то делать. Иногда бывает так, знаете, вот, ну нету сил, и надо пойти в какую-нибудь там госструктуру что-то делать. Вот там человек тебе что-то говорит, иди сходи это с бюрократией, да, принеси эту бумажку, принеси эту, а у вас уже сил нет. Вот вам э, в этот момент всегда хочется, были бы у меня деньги, дал бы я кому-то, да, и делегировал, и дело бы сделалось. Вот, вот в таком плане я имею в виду силу, да, влияние на другим человеком или был бы я например богатым человеком я бы не стоял здесь не умолял не унижался не потому что вам это э, но ну, вы этого не можете сделать Нет, ни в коем случае просто вы бы упростили себе жизнь вот здесь вот в таком плане то есть мне нужна власть контроль управление над другими людьми потому что меня уже все достало меня достало что я как-то что-то должен делать, какие-то лишние телодвижения, а у меня на это нет ресурсов. Вот здесь вот у меня ощущение того, что вы сейчас, может быть, как кто-то физически болеет, да, может быть, фаза такая, что вот я устал, нету, нету силы. И даже последнюю силу воли я не могу куда-то... Вот Это, знаете, как мне напоминают очень э, олимпийские игры, э, когда люди бегут там марафон, да, либо э, там, спортивная ходьба на большие километры. Вот ты смотришь, уже человек из последних сил жара, и он ходит, и многие даже падают. Ну Вот ролики мы видим в интернете, да, многие падают, не доходят до финиша, и вот они уже ползут. Да, либо кто-то их поднимает и тащит вот вот из последних сил. Вот здесь вот ощущение такое у меня по этой, по этой позиции, что вы хотели бы, что исполнилось. Да? Еще раз напомню, что я не читаю бытовой аспект, а вот именно на уровне энергии. Я, я хотел бы, я бы хотела укротить уже, во-первых, найти внутри себя вот, это вот ресурсы эти ресурсы, а с другой стороны, я хотел бы как-то укротить вот эти вот свои страхи, Которые я, знаете, вот иногда бывает такое ощущение, я устал бояться. Я устал бояться кому-то что-то сказать. Я устал бояться, что вот у меня это не получится. Вот бывает такое, я устал от самого себя. Вот мне, мне, мне тяжело, тошно от самого себя. Вот здесь какая-то такая такая энергия, и чтобы вы хотели исполнить, вот, чтобы у вас была вот эта вот сила, чтобы вы снова излучали позитив какой-то, чтобы вы снова верили во что-то хорошее, хотя здесь, знаете, вот вера у вас осталась, сил нет, а веры есть, знаете, у меня такое ощущение, что это как человек в пустыне, да, вот он упал, и у него начались вот эти вот миражи, и он видит этот оазис, да, и он как будто бы верит, ну вот, сил нету дойти до туда, но он верит, что это есть, это будет. Вот вы такой человек, да? То есть ваши глаза где-то глубоко в душе, вера осталась, а силы нету. Что бы вы хотели, силы бы хотели, ресурсов хотели. Но здесь очень такая серьезная позиция, потому что было два великих аркана и аркан колесо фортуны. Вы хотели бы, чтобы жизнь изменилась, чтобы ситуация, может быть, в данный момент как-то изменилась. Какие мечты? Ну, элементарно, во-первых, хочу денег. Причем хочу много, не потому что я жадная, а потому что вот обстановка такая, когда я уже писала, да, нету... Я прям говорю, мне так тяжело. Тяжело не в плане тяжести, а в плане безысходности. да, То есть я уже и туда тыкаюсь, и сюда. Вот это вот мытарство, это все достало мне, дайте мне деньги, я решу свои задачи, я вам отдам. Да? То есть здесь не про то, что вам подарить, а здесь про то, что я аркан э, шута на дне. А, хочу обновления. То есть элементарно, чтобы вы хотели денег. Второй момент, я бы хотел здоровья, я хочу ресурсов, я хочу силы, я хочу снова ходить, я хочу снова бегать. Здесь кто-то, может быть, есть какие-то трудности, сложности с ногами, не знаю, не передвигается, да. Кто-то, может быть, в коляске инвалидный сидит. Ну, временно, не то, что инвалид с рождения. А вот здесь какая-то вот невозможность движения какая-то, да, либо действительно вот ноги болят, да. У кого-то да, травма, тазобедренной кости, да, что-то такое. А, болезнь, в общем, болезнь здесь какая-то. Я хочу выздороветь, дайте мне сил, и, как говорится, мне больше ничего не нужно, я потом все решу. Да, то есть дайте мне здоровье. Здесь такое тоже может быть. Что еще? Я хочу выйти из порочного круга. Вот здесь вот главная задача. Я устал. Я и это делаю, и это делаю. Я никак не могу выбраться из этого порочного круга. Я уже устал от всех трансформаций. Я уже устал все пробовать. Я уже все, что есть, вот попробовать. Я уже все перепробовал. Вот я говорю, вот это вот ощущение безысходности. Я уже... Вера есть, но ощущение, что, блин, вот знаете такое да мне уже как-то все равно, да куда меня закрутят, там, в плюс, минус, там, э, даже, знаете, вот такое вот чувство, что если бы вам пришел человек, да фея волшебная, и сказал, все, твои проблемы все решились, вы даже радоваться были бы не способны, а почему, потому что нечем, хочется сказать, а мне и радоваться уже нечем, то есть вот как-то такая, знаете, вот, Иссохшие, вот вы какие-то иссохшие такие, знаете, вот как будто бы глаза белесые, устали плакать, глаза, волосы седые, устали переживать, устали от стресса, кожа сухая, нету влаги, нету жизни, нету то, что тебя наполняет. Вот какая-то такая, знаете сухая земля, причем она не просто сухая, она еще в каких-то трещинах, вот что-то такое сейчас происходит с вами, поэтому ваши мечты с тем связаны, чтобы вот это изменилось, вот просто, я не хочу ничего, вот просто, чтобы вот это вот изменилось, это то, что вы просите у Вселенной, то, что хотели бы, а почему Вселенная вот не исполняет, вот я хочу посмотреть, какой аркан выйдет на колесо Фортуны здесь. Почему Вселенная вам не исполняет этого? Ага, почему не исполняет? А, значит, почему нету силы сначала? Посмотрим, нету ресурсов. А почему она не исполняет? Потому что тройка мечей. Потому что вы не прошли тройку мечей, не проходите. То есть, знаете, вот как будто бы а, здесь хотят э, из вас выбить прям вот последние соки чтобы вы никогда больше, это знаете, вот как это, а, говоришь человеку, не кури, не кури, там, люби еще что-то, он да-да, брошу-брошу, а потом вот что-то такое происходит, я не знаю, как будто вот руки прижгли, может быть, в детстве вас как-то так, когда ребенком, если вы курили, там, в юности, как будто бы вот такое ощущение, что, знаете, этими сигаретами, вот как будто бы на вас, как это, тушили, и вот эти вот ожоги, они настолько остались, что вот это вот отвращение, да, вызвал обратный эффект. То есть здесь, э, почему вам не дают сил, они как будто бы хотят, чтобы вы дошли до конечного этапа вот этой вот тройки мечей, чтобы вы пришли к этому конечному итогу страданий и отказались от этого. Вот здесь такое ощущение, что вот у вас, э, хотят довести вас до э, состояния отвращения, чтобы вы больше никогда не делали то, что вас лишает этой энергии. Тройка мечей здесь про какую то скорбь, здесь про то, что урок мы должны научиться сопереживать. Вот для того, чтобы сопереживать другому человеку, здесь первично нужно самому научиться страданию, что потом вот эти вот страдания видеть в другом человеке и научиться сопереживанию. И вот вы как будто бы должны дойти до самого дна, по тройке мечей, и чтобы больше никогда, вот знаете, как это, сказал, как отрезал, вот у меня здесь какие-то такие ситуации, крайние, да, крайние, чтобы, хочется сказать, вот как будто бы, знаете, вот испугался раз и навсегда, и больше так никогда не делал. Вот здесь какие-то такие методы обучения идут жесткие, поэтому вас силы забирают, чтобы, знаете, вот как, никогда больше, себя так не опустошали. Вот что-то здесь с этим. Здесь вы с этими страданиями должны как-то покончить. Поэтому вас забирают эти силы, чтобы вы ну, как-то вот увидели это, что ли. Здесь какой-то обучательный момент идет. Момент жесткий, какой-то вот такой. Прям очень Какие-то такие, хочется сказать, фашистские методы, но вы как будто бы по-другому не понимаете. Поэтому вас хотят обесточить, чтобы как-то, знаете, вот запечатлить что-то в вашей памяти, чтобы это было для вас примером избегания, чтобы вы никогда, ни при каких условиях не совершали то же самое. Вот здесь вот поэтому вам не реализуют то, что вы хотели. Это вот по поводу силы и силы воли. По поводу э, колеса фортуны, почему вам как будто бы, ну вот эта вот ситуация, да, в которой вы проживаете, не, не заканчивается? Почему вам не дают ее завершить? Ну, здесь, во-первых, э, вам нужно понять, что здесь моменты осознанности и в одном, и в другом случае. И как будто бы вы способны на это, но вы этого не делаете. Семерка Жезлов, она говорит о том, что вот посмотрите, смысл этого аркана, здесь человек уже стоит на вершине, ему не с кем соревноваться, соперничать, но он видит вот эти вот палки внизу, Ему кажется, что он обороняется и защищается. Но от кого? Он уже на высоте. То есть, по сути, здесь бороться ни с кем не надо. Ты уже победитель, тебе надо двигаться дальше. То есть, как будто бы вот вы смотрите вниз, а вам надо наверх. Вы смотрите назад, а вам надо вперед. И вот здесь вопрос не в том, что вам дают это или нет завершение, а в плане того, что вы э, как будто бы боретесь с этим что мне надо как-то завершить, мне надо как-то изменить эту ситуацию, то есть здесь идет какая-то борьба, какое-то сопротивление, но вы не осознаете той фишки, что вот эта вот борьба, то, к чему вы пришли, это то, что вы в двойке жезлов когда-то сделали выбор. То есть, по сути, у нас семерка жезлов говорит о том, что мы как будто бы сопротивляемся и сражаемся с тем нашим выбором, который мы делали в двойке жезлов. То есть это, по сути, итог нашего выбора. И здесь вам не нужно сопротивляться тому, что вы когда-то выбрали и определили. А вам здесь нужно просто взять и поставить себе какую-то новую цель. И вот про это как раз и говорит семерка жезлов, что не нужно сражаться с тем, с теми причинами, что были посеяны в прошлом. А вам нужно наоборот построить, поставить новые, фу, посеять новые, новые семена, поставить новые цели. Для того, чтобы идти не вот здесь сражаться, а идти дальше. Потому что вы уже на высоте. То есть вам нужно двигаться дальше. Дальше в плане, вы можете, как я уже сказала, либо новые цели себе поставить. То есть... Знаете, как, чтобы вам наглядно здесь было и понятно, в чем смысл семерки жезлов. Нету смысла, там, я не знаю, сражаться с какими-то сорняками, которые вы по ошибке посеяли вместо там, я не знаю, ромашек или подсолнухов. Вам нужно просто взять и найти новое место, да, хочется сказать, либо вытащить эти сорняки и посеять заново. То есть не нужно, как-то, я не знаю, что-то делать лишнее, а просто нужно увидеть, что то, с чем вы сражаетесь, это, по сути, следствие вашего выбора. И вам нужно переизбрать. Вот, не знаю, смогла я вам донести эту суть или нет. Так, это то, что вы хотели бы, и мы посмотрели, почему Вселенная вам не дает это. То есть здесь вот как раз вот это вот осознание должно быть. То есть первично вам нужно увидеть причину, те корни, которые вы сами и создали, то есть вы и посадили эти семена. Как только вы это осознаете, вы поймете, что по сути вы сами с собой боретесь. Вот. И это не неверный подход. Так, а какие желания, да, мечты Вселенная хочет исполнить для вас? Вот что она хочет? То, что вы хотите, она вам не исполняет. Почему? Потому что в этом есть какой-то более глубокий... Такой, скажем, философский замысел для вашей души, для вашего развития, а что она хочет исполнить для вас? Умеренность. Знаете, она хочет, чтобы вы сейчас немножко подуспокоились, да, вот как будто бы немножко смирились. Смирились со своим каким-то стремлением, со своим каким-то. Вот смирите свой пыл. Здесь как-то так хочется. Потому что выпадает умеренность и маг. Как будто бы надо смирить сейчас какую-то активность. Для чего? Потому что у вас сейчас очень активный какой-то э, ум, и вот здесь вот ваша усталость, она скорее всего приходит, происходит в умственном, ну на ментальном каком-то уровне, и вам нужно как будто бы э, вот умеренность, да, здесь как будто бы уснуть, э, уснуть в плане расслабиться, в плане э, успокоиться, то есть вы как знаете, э, с, вцепились во что-то, и из последних сил за это держитесь. И здесь как будто бы вам говорят... Э, расслабься, расслабься. Потому что в таком состоянии, э, состоянии безумия, вот вы здесь как будто бы на грани какого-то безумия, на грани какой-то... Э, какого-то хаоса э, в своей голове, вы все равно не сможете э, решить либо получить все, что вы хотите. Здесь надо сбавить обороты. И даже вопрос не в движении здесь, а вопрос как раз-таки как-то вот усыпить свою бдительность. Вы как будто бы работаете на... Здесь этот... Аларм э, включается вот эта вот красная кнопка, СОС, спасите, спасите. Ну то есть... Вы как этот э, перегретый какой-то э, шнур, то есть вы настолько окалились, что вы начинаете уже, э, переходите все крайности, э, все меры дозволенного и занимаетесь уже саморазрушением. Поэтому Вселенная вам сейчас хочет дать э, какое-то вот э, именно успокоение, смирение. Даже не то, чтобы смириться с ситуацией, наверное, это неправильное слово, а правильно было бы, ну, вот как-то успокоиться. Убаюкайте свой какой-то вот, вот этот вот активный мозг, вот эти вот мысли, потому что вы как будто бы вместе с благими мыслями притягиваете сейчас что-то негативное, и вот вы как-то накручиваете, ну, то есть какая-то жесть в голове идет. И она уже даже не то, что деструктивная, а вы уже как-то вот на грани как-то вот действительно какого-то безумия что хочет реализовать какие мечты хочет исполнить вселенная выпала карта герой да у меня такое чувство да что она как будто бы хочет вас спасти потому что вот этот у вас какой-то ненужный героизм э, говорю героизму не слышится героин да как наркотик какой-то вот тоже вот ненужное лишнее излишнее здесь какой-то вот как-то вот спасти она хочет э, дать вам новое рождение и вот здесь как раз таки, да, вот то, что вам не даются вот эти вот силы, да, помните, я говорила по о, о, аркану силы, у нас выпадала тройка мечей, вы должны пройти этот путь, да, чтобы его запечатлить раз и навсегда в своей жизни. И вот когда это произойдет, э, то есть по сути то, что вам не дают, не дают силы, по причине того что вы должны пройти эту тройку мечей и скорбь вселенная это делает а да, вот я сказала как кнут какой-то да, кнут и пряник обучения такой достаточно жестко лишь для того чтобы вы здесь произошло какое-то вот рождение рождение чего-то нового что здесь должно родиться вот какое-то чудо да? но во-первых вы должны верить вот здесь рождение веры же в вас то, что а, здесь должно родиться чудо, что такое чудо? Это те а, законы Вселенной, да, которые мы сами себе объяснить не можем. Они существуют, но мы а, их не знаем, мы их не понимаем, и поэтому нам это все кажется как некое такое чудо. На самом деле а, все основывается на законах природы. И вот здесь вот ощущение того, что с одной стороны роди, должна родиться какая-то новая вера. Вот, хочется, Я неоднократно говорила по третьей позиции, у меня такое ощущение, как э, какой-то вот, не знаю, клоп что ли, вот на вас давит, давит, давит. Для того, чтобы вот как-то, вот, нехороший не пример, но когда он такой очень... Не знаю, показательные для меня что ли, что вы дошли до, до, до последнего какой-то момент, момента и потом вот переродились, да, то есть как-то стали реагировать, да, то есть э, на это давление и ваше какое-то вот это вот э, сопротивление, оно э, даст э, шанс э, новому рождению. Это Сейчас, наверное, про колопа не совсем было понятно. Сейчас я расскажу про, знаете, про Биг Бэн, как рождение нашей Вселенной, точно так же, как и в Древе Жизни. Кто у меня проходил этот курс, знает, я там объясняла о том, как рождалась наша Вселенная. Да? То есть первично... Все было в идеале, и вселенная для того, чтобы познать сама себя, начала сжиматься. И вот когда она сжалась именно в одну точку, превратилась в точку, да, вот в эту белую, то пространство, когда она сжималась, вот пустота вокруг нее, которая образовалась, да, она наполнилась как раз-таки тьмой. И таким образом у нас появился контраст света, и тьмы для того чтобы уже можно было познать э, что-то потому что пока все единое все идеально идеал не развивается и он не сама не может познать себя в нем нету развития так вот здесь э, как раз таки вот это вот сжатие как э, пружинка да когда ты ее сжимаешь сжимаешь вот и нужно последнего, и потом она как-то вырывается из рук и выпрыгивает, да и вот получается некий такой прорыв вот здесь вот что-то такое по тройке мечей вас как будто бы доводят до какого-то предела, и сжатия, жать, когда вы уже ничего не сможете сделать. И вот в этом состоянии, когда я ничего уже не могу сделать, приходит какое-то примирение. Ну, то есть, я сдался, все, я поднял руки и сказал, все, я больше не сопротивляюсь, делай со мной, что хочешь, пускай, вот, вот, хочешь, как говорится, вот, чтобы я сдох, да, да, пускай это будет, вот, бывают такие моменты, когда мы сами себе это говорим, ну, сейчас не в контексте смерти, я имею в виду, а вообще вот этого вот состояние предельное, да, пороговая, когда я уже больше не могу, бывает такая боль уже, она не терпится, особенно когда это зубная, да, либо а, если смотрят женщины, да, которые рожали, вот этот момент, когда уже все, этот момент уже кажется, а в момент родов, что уже эту боль стерпеть невозможно, это уже на грани, как говорится, обморока, да, вот здесь а, что-то такое, когда должны будете дойти до предела, то есть задача Вселенной, что она хочет вам дать, какие мечты хочет ваши реализовать, она хочет, чтобы вы родились заново, да? чтобы вы перестали бороться с тем, что вы сами порождаете, чтобы вы это увидели, порождаете страхи, а потом с ними же и боретесь, порождаете какую-то нужду, а потом с ней же и боретесь, то есть первично вот этот вот уровень осознания, что не надо порождать то, как говорится тьму а потом с ней бороться будьте всегда в этом свете это первое в плане спасения и в дальнейшем да вот она хочет дать вам вот это вот рождение чтобы произошло э, то чудо которое даст вам новую веру новое ваше мировоззрение видение на основе которого вы сможете жить более продуктивно то есть здесь какие-то такие задумки что это за чудо вот какой-то приятный сюрприз да? была карта приятного сюрприза с чем он связан с духом творения вы как будто бы научитесь дальше вот то что я говорила да, создавать из этого опыта то что сейчас с вами происходит да? как будто бы задумка вселенной чтобы вы превратились вот в этого мага от которого сейчас вам нужно отказаться Потому что то, что вы порождаете сейчас, это негатив. Вот хочется сказать, да, вы какие-то свои теневые стороны, каких-то своих демонов вы порождаете, да? Их стало так много, что вы с ними сами уже запутались и боретесь. То есть, по сути, боретесь со своими частями теневыми, которые вы не признаете, которых вы не понимаете. Но вы их сами создали, это часть вас. И вот здесь э, урок как будто бы, да, то, что хочет дать вам Вселенная, она хочет сделать из вас Творца, нового Творца в своей жизни, Дух Творения, чтобы вы, и в этом будет сюрприз, чтобы вы научились создавать, то есть вы как будто бы э, поняли, как работает этот механизм создания и творения, для того, чтобы потом в своей жизни творить то, что вам необходимо. Здесь вот такой вот очень интересный. Интересные мечты, задумки э, вселенной для вас. Э, для чего она это делает? Да? Для чего она хочет вот дать вам вот, это вот, э, вот эти уроки э, творения? Да? Для того, чтобы вы родились новые. Для чего? Как, какой здесь вообще сценарий вы прорабатываете? Ну, Выпал аркан войны, да? чтобы вы прекратили воевать. Знаете, когда-то... Э, когда я училась у своего учителя магии, она рассказывала очень такой, знаете, интересный момент со своей внучкой, когда она ей читала книги детские какие-то про борьбу добра со злом. И девочка тогда, внучка маленькая, она еще была, она ей говорит, бабушка, что ты, говорит, мне за чушь читаешь? Какая, говорит, война между добром и злом? Ее не существует. На что мой учитель удивился, говорит, как не существует. Она говорит, ну вот ты сама подумай, да, если это добро, разве оно будет воевать? То есть это не входит в планы, то есть добро, оно тем-то является добром и светом, что не предполагает борьбу, потому что ну не с кем бороться, да, то есть по сути борется зло со своим собственным злом, да, то есть борьба, она предполагает что должен быть какой-то соперник, только у тьмы есть соперник, у добра, у света нет соперника, да? то есть все это, знаете, как, как бы вам это объяснить, когда ты находишься в высоких вибрациях, ты понимаешь, что тебе там бороться не с кем, потому что борьба сама по себе, она предполагает отрицание, а свет – это проединение. То есть у света нету разделения. Он един. У добра нету разделения. Оно едино. Разделение есть у тьмы. То есть только тьма борется, потому что у нее есть я и есть кто-то, с кем я борюсь. А у света этого нету. То есть в ее природе нету борьбы не потому что она такая высокомерная, да, если э, представить ее в виде э, человека, а потому что, ну, как говорится, нету такой программы, не заложена программа, потому что все едино. Боремся, когда есть разделение. А здесь как раз-таки вот вас и учат проигрывать вот. Э, Осознать вот этот вот ваш сценарий войны, да, когда вы воюете, когда боретесь с чем-то, когда, знаете, вот по семерке жезлов что-то создали, и я борюсь со следствиями. А здесь вам нужно понять, что не надо с этим бороться, вам надо просто изменить одно на другое. Мы не боремся, мы меняем одно состояние на другое. Вот здесь какие-то, всегда я тройкам говорю какие-то вещи, такие достаточно философские, почему, потому что, ну, вы люди такие, у вас склад ума такой, не в плане философии, а в плане каких-то, такой, знаете, достаточно э, высокой духовности, вы понимаете эти законы. Для чего еще? Ну, для того, чтобы вы отпустили вот этот вот контроль. Опять-таки, контролирую. Кто контролирует? Наше эго, да, наш какой-то вот теневой аспект контролирует. Почему? Потому что, опять-таки, есть разделение на «я» и ситуацию. «Я хочу управлять ситуацией, потому что так мне безопасно». Кто это делает? «Я». А что есть «я»? Это разделение. «Я» и внешний какой-то мир там. «Я» и еще что-то. «Я» и другие люди». Здесь ваш урок про единение, познание, что есть единение. Это очень сложный, сложное понимание с точки зрения ума, потому что задача ума все разделять, все классифицировать и обрабатывать информацию. То есть каждый раз информацию, которую получает наш мозг, он должен ее обработать. А чтобы он ее обработал, он ее должен как-то сложить, да, как-то классифицировать, превратить из одного во что-то другое. И для этого у нас есть разделение. То есть это такой цвет, это такой цвет, это вот информация об этом, это информация об этом. То есть вот эта вот вся классификация, это разделение. А здесь и поэтому у вас есть контроль. То есть вам по сути вот все, что хочет дать Вселенной, да, какие мечты ваши реализовать, для того, чтобы вы стали творцом, воистину творцом поняли этот принцип, как все работает во вселенной с точки зрения единства, что вы пришли к этой целостности, вы прорабатываете свои сценарии, войны и сопротивления и контроля управления. И фиксации, да, когда вот вы все, в принципе, держитесь. Вот здесь вот то, что вы хотите. Хочу изменить по колесу фортуны ситуацию, но при этом сопротивляюсь, да, борюсь, борюсь с этой ситуацией. Мы не меняем что-то, когда мы с этим... Боремся, мы меняем тогда, когда мы это принимаем, когда мы признаем. То есть до тех пор, пока мы боремся, условно говоря, с алкоголизмом, мы никогда не вылечимся. То есть первичное надо признать, потому что здесь как будто бы есть вот алкоголизм, да, либо какая-то зависимость, какая-то болезнь. Вот она вне нас, а я что-то другое. Вот когда происходит вот это вот единение, принятие, я принял в себе, что во мне это есть. Только тогда можно что-то уже изменить. Вот здесь про это, а здесь получается, что есть какая-то фиксация, да, вот вы за что-то держитесь, то, что я сказала, и вот до тех пор, пока вы за это держитесь, у вас это забирает. причем я неоднократно говорила по третьей позиции, вот эта вот фиксация, эта карта, она выходит еще и как пятерка пентаклей некая такая кризисная, когда мы держимся за то, что нам кажется, что нам этого не хватает, нам это нужно, и у нас это забирают. Вот здесь вот эти вот уроки, да, фиксации, они у вас проходят как раз-таки вот э, в пятерке педаклей, да, как э, духовная нищета, что у меня ничего нет, да, меня все время лишает для того, чтобы вы не привязывались, для того, чтобы вы здесь как будто, вы знаете, вам нужно понять, что э, когда вы привязываетесь, Вы как будто бы переключаетесь от света, знаете, от, как будто бы от служения Творцу вы привязываетесь к служению материи и э, цепляетесь за нее. А на самом деле для души вам материя, она не нужна. Это вот временная какая-то одежда. Да? То есть после физической смерти э, душа, вот то сознание, э, которое есть, она ведь продолжает путь, она с собой не сможет взять материальные какие-то блага, какие-то наши достижения, помимо нашего личного какого-то опыта и осознания выводов, сделанных из этого опыта. То есть, по сути, только память мы можем взять с собой». И вот здесь вот это вот понимание того, что я хочу, мне это надо, мне что-то вот это вот надо, надо, какой-то внутренний недостаток, он все время будет показывать о том, что вы как будто бы не понимаете, что есть душа, и вот вас здесь перенаправляют на то, чтобы вы оцен делали больше на духовность, да, а как будто бы все время... Забывайте про это и делаете акцент на на привязанность, да, например, привязывайтесь к людям, привязывайтесь к каким-то местам, привязывайте, я не знаю, к работе, привязывайтесь к какому-то комфорту, удобству, какие-то привычкам. А здесь вам нужно, а здесь вам Краски показывает, что если ты смотришь на жизнь с точки зрения души, то ты просто как этот транзитный пассажир сегодня ты здесь завтра в другом месте и когда ты привязываешься ты лишаешь себя э, развития когда вы сами с собой наедине вы это понимаете но когда вы начинаете взаимодействовать с людьми и ситуациями вы как будто бы про это забываете и э, э, действуете по-другому то есть когда вы расслаблены вы спокойны вы э, ну, вы знаете, это вас не надо учить. Когда вам, вы как-то вот включаетесь в ситуацию, когда придаете слишком большое значение и ценность людям, ситуациям, вещам, вы, как будто бы, забываете про этот закон. И вот, то есть, знаете, как это, когда я сам с собой наедине, я высокодуховный, а когда я начинаю проявляться в материальном мире через действия, то я как будто бы забываю об этом, либо у меня не получается а, жить в соответствии с этими законами. Вот здесь вот вас этому и учат, понятию. То есть вот вы проходите здесь уроки, э которых я озвучила. Для этого, для чего вам хотят дать вот этот вот дух, дух творения, да, чтобы вы стали творцом. Это будет самым большим сюрпризом, это будет самым большим подарком Вселенной для вас, если вы пройдете вот, вот эти вот все э, уроки. Очень сложно, знаете, отказаться от контроля, э, особенно если ты э, в детстве э, привык нести ответственность, ну то есть тебя так обучили. Здесь получается э, очень сильная ломка, здесь нужно менять трансформировать свои какие-то убеждения. Это огромная работа. И у меня такое ощущение, что вот то, что я сейчас вам сказала, это как будто бы путь э, в жизнь. Это не, не, не, не разовая опция, это не то, что вы получите. Это вот, скорее всего, э, какой-то вот путь, большой отрезок жизни. 20-30 лет, не знаю сколько, большой какой-то период. И вы к этому как будто бы идете. Здесь мне путь показали ваш. Вот как-то так. Такая у меня была третья позиция. Неделя у нас, значит, с вами началась. с таких, скажем, философских разборов, которые я обожаю, дико обожаю я всегда хочу их делать, но мне не всегда такое получается uh, прощаюсь с вами еще раз благодарю за ваши донаты uh, попробуйте uh, кнопку супер спасибо посмотрите как она работает у кого она работает uh, что вообще получится из этого хочу пожелать вам всего самого наилучшего до следующих раскладов всем пока-пока